Индикатор Ишимоку. Рад приветствовать вас. Мы продолжаем изучение индикаторов, которые входят в комплект 11 торговых роботов для терминала Quick. Сегодня у нас один из интересных японских индикаторов и Ишимоку. Чем же данный индикатор отличается от других? Индикатор Ишимоку является многофункциональным индикатором. У него огромное количество различных сигналов, которых можно использовать в своей торговле. Этот индикатор отлично отделяет трендовое движение от боковика и может не только давать вам сигналы на открытие той или иной позиции, но и играть роль стопов, может быть поддержкой, может быть сопротивлением. Индикатор Шимоку самодостаточный и вы можете на нем построить независимо торговую стратегию, которая будет включать в себя генерацию сигналов выставление уровней стопов поддержки, даже добавление к позиции, то есть многопозиционная торговля. И один из существенных недостатков, который есть у индикатора, идеальных индикаторов не бывает, он достаточно плохо работает в узком боковике. Недостатки есть у всех индикаторов. Но данный индикатор достоин занять заметное место в вашей торговле и при помощи него можно построить и использовать отличные стратегии. Изначально данный индикатор использовал три как бы магические цифры, на основе которых строились все его линии. Это цифры 9, 26 и 52. Почему так? На дневном графике изначально он был применялся, 9 это полторы рабочих недели, 26 это число рабочих дней в месяце, а 50 это количество недель в году, как известно в Японии Самая длинная рабочей неделя, там 6 рабочих дней. Япония самая работающая страна. И история биржевой торговли в Японии имеет очень глубокие корни. Очень давно и фактически оттуда пошел и свечной анализ. И биржи древнейшие, одни из древнейших бирж, где зародилась торговля фьючерсами, это тоже была Япония. Также на недельном графике данные параметры хорошо укладываются 9 Недель составляет 2 месяца, 26 недель полугодия, 52 недели год. Вот на, таких, на такой магии чисел был изначально построен индикатор. Давайте теперь откроем терминал Quick, нанесем на график индикатор Шимоку и посмотрим, какие линии в него входят, как он строится, как интерпретируется. Открываем терминал Quick и настроим индикатор Шимоку. Мы будем использовать терминал Quick. Все наши рассуждения можно применить также в терминал MetaTrader 5. Там индикаторы похожи. Правой клавишей мыши редактировать. И мы нажимаем добавить. Находим здесь индикатор Ишимоку, Он входит в стандартный пакет терминала Quick. Сразу мы его выделяем и смотрим его параметры. Как видите здесь 5 различных параметров. Но изначально и проще вам будет ориентироваться, если вы будете использовать всего три значение значение 9 26 52 и если будете менять то только их соответственно вот эти значения для ченку и горизонтальный сдвиг ставьте такими же как значение линии куджун 26 рекомендуем так делать вам чтобы не запутаться итак пока ничего не меняем В стандартные значения нажимаем применить и данная линия появляется. Все линии, которые входят в индикатор Шимока, у нас на графике появились. Давайте теперь разбирать, что из себя представляет каждая линия. Итак, первая линия, она обозначена здесь фиолетовым. Вот мы видим, вот здесь она находится выше всех. Это линия Tenkan Sen. Линия TenConsent строится на основе наименьшего из трех значений. Значение 9 или значение n, мы его обозначим. Это макс максимальное значение хая за периодов, за n периодов, которому прибавляется минимальное значение low за эти же n периодов и делится пополам. Вот эта линия. Следующая линия. Обозначена она здесь красным. Это линия кинджун Или кинджунсен. Строится она аналогично. Но берется более длинный период. Его обозначим за М. Эта линия у вас будет более медленная. Опять же, мы, берем, мы складываем максимальное значение хая за эти за этот период прибавляем минимальное значение лоу за этот период и делим пополам следующей линии чинкоус пен она здесь обозначена коричневым чинкоус пен это текущее значение клаус сдвинутый назад на периодов то есть на периоду по которым строилась линия Кунжинсен, то есть более медленная красная линия как мы говорили рекомендуем эти значения всегда использовать одинаковые а не менять усложняя анализ индикатора вот это является основными линиями индикатора шумок еще две линии которые нанесены вы видите это так называемое облако и шимок. Как данное облако строится? Чинкоус Пен А или 1 строится по следующей схеме. Линия Тенкансен складывается с линией кунжун и сдвигается вперед на М-периодов. То есть М это период, по которому построена более медленно красная линия. Красная линия кунджун и следующая последняя линия, это пен Б, или в квике она обозначена Синкуспен 2. Строится оно похоже с линиями Тенкансен и Куджинсен. Это берется максимальное значение АЯ за период Z. И минимальное значение low за период Z деленное пополам. То есть сумма максимального минимального значения, деленное пополам. Но строится оно по более длинному интервалу. Здесь у нас обозначен, пусть будет он Z. И также сдвигается вперед на m-интервалов. Интервал, по которым построена линия Hidgensen. Вот такое достаточно. Хитрое построение линий, последние две линии это наше облако, как мы говорили, и оно как правило внутри заштриховывается. В отличие от простейших индикаторов, параболик, сар, скользящий средний, понимание данного индикатора достаточно сложное. То есть он достаточно многофункциональный, если линии Тенган Кунжинсен, может могут быть типа аналога скользящих средних, Коричневая линия, синкоя спан, может быть аналогом момента. Такой индикатор есть. И теперь, чтобы нам лучше понять индикатор, мы уже приведем к конкретным примерам и разберем, как же на нем образуются и получаются сигналы. Какая линия за что отвечает. И тогда уже вам станет более понятно. Итак, переходим к интерпретации сигналов. Линии, которые мы нанесены на графике. Как видите, в текущий момент линия синкоспан нет. Она отстающая, а вот облако наоборот. Линия синкоспан запаздывающая, а облако опережающая линия. Оно сдвинуто вперед. Первая линия, основная, которую мы нанесли Тенкансен. Таким малиновым фиолетовым она обозначена. Это разворотная линия, которая определяет краткосрочный тренд. То есть, если цена пересекает данную линию, это первый сигнал к развороту тенденции. Вторая линия более долгосрочная. Она строилась по более длинному интервалу. Это Кинжунсен. Красным она обозначена. Как можете видеть на график, цены при восходящем тренде периодически касаются более короткой линии, а более длинные находятся под ценами. То есть это более долгосрочный тренд. Стенкоиспан А или один в терминале Quick это опережающая линия, которая является верхней границей облака и считается что это линии будущего сопротивления или поддержки рынка. То есть, когда тренд восходящий это поддержка. Вот обратите внимание: в данном случае такая поддержка была пробита, но дальше цены опять вышли за границей облака. То есть перелома тенденции не было. И следующая линия SyncOis Pen B или 2, это. Нижняя граница облака и Шимоку она также является линией сопротивления и поддержки рынка. Причем обратите внимание, при движении вверх. Верхняя граница облака это первое сопротивление. Нижняя граница облака это второе сопротивление. И обратите внимание, что в данном случае была пробита верхняя сопротивление. Но дальше рынок отскочил. И.. Тренд, глобальный тренд восходящий, пока перелома данной тенденции не было. Данный индикатор, хотя он изначально был изобретен и построен для долгосрочных, анализа долгосрочного рынка, то есть для дневных и недельных графиков, но прекрасно этот индикатор работает и на 5 минутках, и на 30 минутках, даже на минутках его можно использовать. С интерпретацией линий мы закончим. И теперь уже перейдем к самому интересному важному. Это генерация торговых сигналов. Как мы говорили, у Шимоку их достаточно много. И самый основной сигнал. Это цена закрытия пересекает линию облака. Линию синкой из ПНБ. Она обозначена здесь зеленым. Это основной из сигналов. И сигнал еще дополнительно усиливается, если цены при этом выходят вообще за границу облака. Давайте посмотрим, где данный сигнал возник. Давайте отмотаем назад. Найдем, где, была, где был перелом тенденции. И вот мы видим, что вот в данном случае здесь возник сигнал. После того, как цены были ниже облака, впервые здесь появился сигнал, когда... Цена закрытия пересекла облако, причем, смотрите, здесь очень сильный сигнал пересечения, целиком облака произошло. И в данном случае, вот здесь на черной свече, надо было открывать длинную позицию. Обратите внимание, до сих пор данная позиция, мы находимся в тренде, то есть переворота в шорт пока еще не было были случаи когда цена достаточно близко подходила к облаку даже пересекала его в моменте но сигнала переворота не было обратите внимание в данном случае мы используем стандартный набор параметров 9 26 52 изначально которые были придуманы при разработке данного индикатора вот самый основной сигнал который в частности, используется в нашей торговой системе по индикатору Ишимока. Следующий торговый сигнал. Цена находится внутри облака, и Чинкоус Пен пересекает цену снизу вверх или сверху вниз, соответственно. Покупка или продажа. Чинкоус Пен обозначен у нас коричневым. Давайте возьмем текущую ситуацию. Если бы наша цена сейчас находилась не здесь, а внутри облака, а вот линия Чинкоус Пен коричневым она обозначена, пересекала бы цену снизу вверх, то это был бы хороший сигнал на открытие позиции. В данном случае данного сигнала не происходит. Цена уже находится вне облака. Соответственно, этот сигнал в данном случае мы не видим. Следующие два сигнала являются более слабыми и работают они в широком облаке вне тренда, то есть боковик. Соответственно, давайте тогда найдем такую ситуацию. Но давайте возьмем, к примеру, здесь вот достаточно широкое облако и берем две линии Кунжинсен и тенкансен. Тенкансен малиновая, более короткая, красная кунжутсен более длинная. Пересечение у нижней границы вот в данном случае пересечение их у нижней границы является сигналом на открытие длинной позиции соответственно здесь мы после пересечения открываем длинную позицию ну и в данном случае вы видите что это сработало цены пошли дальше вверх обратный сигнал возник бы если бы пересечение было бы у верхней границы. Давайте посмотрим. Попробуем такой пример найти. Не так часто удается найти широкое облако. Ну, допустим, может быть, вот рассмотрена такая ситуация. Мы у верхней границы облака, пересечение. Открываем короткую позицию. Ну да, дальше рынок идет в нашу сторону, в сторону шарта. Данный сигнал – это аналог пересечения двух скользящих средней. Следующий торговый сигнал, он тоже достаточно слабый. Это использование шимуку вне тренда. У вас есть достаточно широкое облако, и вы можете по развороту линии Tenkansen входить buy при развороте вверх и sell при развороте вниз. Но данный сигнал, сразу скажу, используется редко. Более интересна следующая ситуация, когда индикатор, Шимок используется для добавления позиции. При наличии устойчивого тренда у нас Tenkan Sen находится выше, Кунжинсен находится ниже и облако зеленая линия находится еще ниже. То есть вот эти, когда эти три линии, малиновая, красная и зеленая, движутся параллельно друг к другу, это наличие устойчивого тренда. Но в данном случае вот такую ситуацию мы здесь видим. Здесь эти линии двигались в одном направлении. Как мы говорили, поддержка является облако. Две поддержки у нас верхняя граница и нижняя граница. При коррекции цены к одной из линий мы можем добавляться к позиции. Давайте посмотрим, где это можно было сделать. Мы уже смотрели, что сигнал у нас возник в данном случае. Здесь мы открыли long. Цены возвращаются в облако, но опять выходят из него и начинается восходящее трендовое движение. Где можно было добавиться в данной позиции? Там, где цена пересекает Допустим, обе линии. Вот сигнал на добавление позиции. Здесь фактически на, той же, на том же уровне. И при следующем возврате пересечения линии. Где это можно было сделать? Это можно было сделать. Вот здесь пересекается линии Вот еще можно было добавиться. Дальше продолжение идет тренда. И можно было добавляться еще далее, но не рекомендуем делать это больше трех раз. Три входа это вполне достаточно. Так, вход раз, вход два, вход три. Также отличное добавление позиции это пересечение верхней границы, верхней поддержки. Обозначим здесь желтым. Вот при пересечении верхней поддержки можно добавляться. После этого происходит, как правило, либо разворот, либо тенденция продолжается. И про выставление стопов мы говорили. Облако является отличным уровнем поддержки при тренде направленном вверх и отличным уровнем сопротивления, когда тренд направлен вниз. Вот в данном случае вы видите пример. Прекрасно сработала поддержка несколько раз. От нее цены отталкивались и продолжали свое восходящее движение. Надеюсь, что индикатор Шимоку станет вашим одним из рабочих индикаторов. Нажимайте на кнопку ниже и вы узнаете все фишки и параметры робота на основе данного индикатора.